Здравствуйте дорогие зрители, меня зовут Андрей и сегодня я хочу с вами проговорить вопрос о ценообразовании центральных систем вентиляции. На самом деле, когда мы говорим о системах вентиляции, особенно центральных, то в основном разница между коммерческими предложениями может составлять м, только в оборудовании, потому что при правильной постройке аэродинамики, а я говорю сейчас за количество жести, за изоляционные материалы, за комплектующие, монтажные работы, то независимо от того, какой бренд вентиляционного оборудования использовать, аэродинамика останется константой и то количество жести, которое необходимо для транспортировки вашего количества воздуха, оно останется неизменным. Разница в комплектующих материалах может быть только тогда, когда мы рассматриваем систему вентиляции, работающую по принципу VAV, то есть с переменным расходом воздуха по датчика CO2. Это вы уже и так прекрасно знаете. Разница в том, что за счет того, что мы перераспределяем потоки воздуха, чтобы большее количество воздуха попало вам в помещение, нужно физически больше воздуховодов. теперь Давайте проговорим непосредственно вентиляционное оборудование. Почему одно может стоить x, а второе может стоить 2 x? Начнем с самого банального. Это качество сборки, качество исполнения. Я очень люблю своим клиентам в пример приводить покупку автомобиля. Ведь у нас есть бюджетное авто, есть премиумное авто. И то и то транспортное средство. И то и то довезет из пункта А в пункт Б. То есть миссию свою выполняют. Вопрос в том, как оно выполняет, с каким качеством и комфортом для вас. Аналогично вопрос ресурса этого самого оборудования. По бюджетнее можно сэкономить на материалах, на качестве отделки, на шумоизолированных материалах. В то время, когда вы берете премиумное оборудование, вы хотите получить качество. Поэтому, переходя вновь на язык вентиляциончиков, необходимо очень пристально посмотреть на качество сборки, на качество материалов, особенно уделить внимание шумопоглощающим материалам, которые были использованы при сборке данного оборудования. Следом после этого идет непосредственно наш теплообменник, наш рекуперация. В Европе есть два завода изготовителя пластических рекуператоров, которые используют 90% вентиляционного оборудования. И здесь очень большая особенность в том, как эти рекуператоры работают. Стандартный физический процесс заключается в том, что когда мы удаляем с грязных, мокрых зон горячий, важный воздух, Внутри рекуператора образовывается конденсат, и когда зимой на улице минус 10 и этот холодный воздух попадает на рекуператор, ваш рекуператор превратится в глыбу льда. Для того, чтобы этого не происходило, поставщики вентиляционного оборудования указывают, что необходима установка нагревательных элементов – при преднагрев до рекуператора и постнагрев чтобы догреть воздух до комфортной вашей температуры. Использование дополнительных электрических тенов – это просто-напросто дополнительные энергозатраты вашей квартиры либо дома. Второй сценарий, который вам могут предложить поставщики вентиляционного оборудования – это выключать подачу свежего воздуха в помещении и, используя лишь горячий, влажный воздух, который удаляется с грязных зон, попытаться разморозить рекуператор, что очень малоэффективно. Также к автоматике и к управлению относится непосредственно, как вы можете управлять этой системой. Начиная с того, как будет работать ваше мобильное приложение и будет ли оно вообще для управления вашей системой вентиляции, и заканчивая тем, как установка сама для себя понимает, как ей нужно работать. Следующим очень важным фактором является то, какие двигатели используется в вентиляционном оборудовании. Производительность вашего вентиляционного оборудования напрямую зависит от сопротивления аэродинамической системы. Если по-простому, чем сложнее и насыщеннее система воздуховодов, тем сложнее двигателю толкнуть воздух непосредственно вам в помещение. Следующим можно рассмотреть это принципы работы в целом этих установок. Некоторые предусмотрена работа только на постоянный режим воздуха, некоторые могут работать по датчикам CO2, которые в свою очередь тоже поделятся на бытовой сегмент и на полупромышленный. Возьмем, к примеру, чешское оборудование Evlatron Futura L, которое относится к бытовому сегменту. При этом она может работать как по нормам Украины, так и и конкретно по показателям co2 однако вопрос ценообразования может зависеть только от наличия самих датчиков клапанов и буз то есть непосредственно аксессуаров которые необходимы для полноценной работы по co2 показателям в то время другие бренды они могут запрашивать совершенно различные комплекты аксессуаров начиная от каких-то жидкокристаллических пультов без которых вы не просто напросто не запустите установку заканчивая отдельно датчиками, фильтрами, фильтр-боксами, э, реле перепада давления и так далее. Когда мы сравниваем цену основного блока вентиляционного оборудования, более корректно будет также рассмотреть какие аксессуары необходимо навесить на оба блока, чтобы работа между ними была одинаковая и одинаково качественная. Давайте для примера сравним два бренда. Это Яблотрон Футура Эль в И это будет э, Салда Смарти Прибалтика. Для того, чтобы э, Салда работала корректно, Помимо самой установки вам нужно докупить тент преднагрева, постнагрева, выбрать какое вы будете управление, либо дистанционное, либо настенный пульт управления. А также, когда случается какая-то авария, либо ошибка, при выключении вентмашины вы должны перекрыть потоки воздуха, которые идут с улицы. Соответственно, вам нужно докупить два сервопривода и две заслонки для того чтобы эти сероприводы могли закрывать либо открывать воздуховоды. В сравнении с Себлутрол все очень просто. У него все это есть на борту. Если подытожить э, все эти факторы, то мы приходим к очень простому и логичному выводу. Инвестируя сегодня в более дорогостоящее оборудование, вы выигрываете на дистанции. А выигрываете вы за счет того, что эксплуатационная стоимость у вас будет меньше, за то, что ресурс э, всех внутренних компонентов будет служить дольше, что будет более качественнее происходить воздухо обмен за счет высоконапорных двигателей и вы будете спокойны, что ваша система будет работать и работать долго и качественно. Когда вы интересуетесь вентиляционным оборудованием и не хотите тратить уйму времени на поиск информации в интернете, вы всегда можете обратиться в компанию Altair, где всего за один час мы найдем с вами то самое решение, которое подойдет под ваш объект. На этом пока все, я с вами временно прощаюсь. Однако, если еще остались открытые для вас вопросы, вы всегда можете задать их в комментарии либо позвонить нашим специалистам и проконсультироваться. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за нашими социальными сетями и до скорых встреч!